Мир всем, Божий храм и торговля несовместимы. Почти в каждом храме есть лавка, где продают свечи, иконы, принимают записки и так далее. Моего папу это очень смущает, мешает ему ходить в храм. Пожалуйста, помогите, разъясните для него. Зачем торговля в храме? <сосвязь> Папа прав. Этого быть не должно. Мы помним реакцию Сына Божия, судьи живых и мертвых, когда он вошел в храм и взял там торговлю. Он опрокинул, стал и менял, и взял бич, и стал разгонять продавцов. Вопрос о торговле в храме задавал себе, наверное, каждый. Многие спрашивали об этом священников, и лишь немногие решились разобраться в этом вопросе основательно почему существуют цены во многих храмах, угодно ли это Богу, что об этом говорит Библия, святые отцы и каноны церкви. На эту тему было много написано различных статей, но наша совесть, которая является голосом Божьим, нам подсказывает, что здесь что-то не то. Согласитесь, что кощунственно оценивает таинство крещения в денежном эквиваленте, потому как это благодать Святого Духа, которая не продается. И действительно, торговли требами в храмах не было до 60-х годов 20 -го столетия. И только безбожная советская власть с целью скомпрометировать Христову Церковь добилась введения в храмах торговли. Об этом так говорил патриарх Алексей II. Сегодняшняя практика церковной торговли – Возникла после 1961 года, когда контроль за материальным состоянием храма был полностью передан введение исполнительного органа, чей состав формировался властями. Эти времена, к счастью, прошли, а злая привычка торговать требами осталась. Так это не получается торговля святым. Разве не. можно торговать святым? Да вы просто ничего не понимаете. Ну хорошо, платят а вы понимаете? Платят не, не за икону, а за труд. Вот я, например, исповедую человека. Мне же значит, никто не платит. Я не знаю, платят. А, там, а вы или... не знаете, ну вот. А это денег стоит. И это время... Я Разве вы не посвятили свою жизнь служению Богу? Какие деньги за служение деньги Богу? Деньги исключительно наши русские. Все прощения и милосердия Богочеловека Иисуса Христа безграничны. И только дважды Спаситель мира к грозным своим обличениям прибавляет немедленное наказание. И случилось это в самом святом месте, в Храме Божьем, где алчный, Духовные вожди устроили дом торговли, верте разбойников, продавая в доме молитвы жертвенных животных. Сплетший бич из веревок, Сын Божий изгнал служителей мамоны и запретил навсегда даже проносить через храм какую-либо вещь. Матфея 21.12 «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме,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 Некоторые могут возразить, говоря, что якобы Христос выгнал миновщиков денег и торговцев скотов и голубей, а мы сейчас этим не торгуем. Но нужно знать историю. Миновщики обменивали римские деньги, на которых, с одной стороны, был изображен, изображен лик императора, по приказу которого эти деньги были отчеканены, а с другой стороны, один из языческих богов на иудейские шекели на которых не было изображения. Это делалось ради того, чтобы изображения идолов не вносились в храм и не бросались в ящик для пожертвования. Торгующие продавали все нужное для жертвоприношения, ведь храм был один во всем мире, и многие из-за дальности пути не могли привести жертву собою. Им легче было купить ее на месте в Иерусалиме. Итак, мы видим, что именно в щеки, и торгующие в храме делали на первый взгляд доброе дело, и языческие деньги не приносятся в жертву на храм, и люди не утруждаются тяжестью пути с жертвенными животными, и все как бы благочестиво, и даже с любовью. Но Богу все это не угодно, потому что на самом деле торговля и обмен были устроены ради наживы, а иудейские первосвященники – имели от этого материальную выгоду. Еще раз подчеркнем, главное, что в храме продавалось все нужное для богослужения, а не что попало. Но в очах Христа это было мерзостью. И сейчас многие говорят, что в храме все продается нужное для богослужения, но это не является оправданием в очах Божьих. Каноны православной церкви, Категорически запрещает вести какую-либо торговлю в храме и церковной ограде. Шестой Вселенский собор, правило 76. -е. Нельзя внутри священных оград устраивать корчму или предлагать изделия из ароматических веществ, или продавать что-нибудь другое, так как должно сохранять почтение к церквам. Поэтому, если кто-нибудь будет... Уличен в названном преступлении, да будет отлучен. Толкование Отцов церкви. Цель этого правила сохранить святой храм и все вокруг храма от профанации, в частности же, от корчевничества и торговли согласно учению Христа. Правило это не говорит только о храме и о лицах, занимающихся предосудительными делами в храме, так как это само по себе воспрещено, а говорит о священных оградах, в которых тоже воспрещаются подобные деяния. Здравствуйте, меня зовут Ольга Валентина Многущина, я директор воскресной школы Ромашка при храме Вознесения Господня. Храм начинается с церковной лавки. Это Меткое и четкое выражение я прочитала недавно в одном из православных изданий. И это действительно так. Освященные а ограды составляют, по словам Занары в толковании этого правила, все, что окружает святые храмы. И на первом месте пространство перед храмом с западной стороны, называемое Паперть, где главным образом эти корчевные и торговые дела и велись. Пошли по иному пути церковники, епархия. Человек грешит, потом хочет замолить грехи, больше покупает свечей, больше грешит, больше доход. Осия 4.8 Грехами народа моего, с большой буквы, кормятся они. Тем, кто ответственен за это явление, я вот не снимать с себя за прошлые годы, нам придется отвечать по лицом Спасителя. Зачем мы дом молиты превращаем в дом торговли? Так быть не должно. Папа прав, он правильно чувствует душой. Так быть не должно. Так Это неправильно. Кстати, на Руси это не было никогда. Ведь никто же не заставляет вас покупать свечу. Придите домой, заведите улей. Пусть эти самые пчелки ваши, а потом завести улей. Это надо его купить. Надо купить семью пчел. Надо возить ее туда, в поля и в леса. Она принесет воск, принесет мед. Мед скушайте, во славу Божию. А сделайте свечку и принесите ее, и поставьте. А кто вам помешает? Вы вложили свой труд, поставили свечку. Но не все ж могут это делать, я вот не могу. Для данной записи пользовался статьей протерея Михаила Пятницкого Торговля в храме и книгой православного проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина к истинному православию, глава Божий Храм и Торговля несовместимы. Ссылки в описании.